Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я Саша, и сегодня мы вместе с вами поиграем в такой замечательный мини-режим, который называется Build Battle. Ну что, ребята, поехали? Так, ребята, у нас совсем скоро уже начнется раунд, и... вот... Вот Такой вот сегодня очень интересный мини-режим у нас. Честно говоря, я в него очень мало играл. Тесты, пляж, кемпинг, горшок. Горшок! Я за горшок. И что у нас побеждает? Кемпинг. Ну и ладно. Что такое кемпинг? <решка> Ребят, короче, тема кемпинг, если вам понравится вот такой вот интересный формат моего видео, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, сейчас я погуглю, что такое кемпинг. А, ну, в общем, леса, все в этом роде, да. Окей, значит, пол участка, а, надо, смотрите, а, надо будет сейчас, давайте, вот так вот, дальше, мы везде сажаем ели. Так, блин, <смех> хуйня какая-то, Ой-ой-ой! ой у нас остается 4 минуты, что-то мне так как-то не нравится, раз, два, в общем сейчас здесь сделаем такой лесок, прикольный, так, ну это будет хоть нормально В общем, кемпинг это типа ла, э, палаточный лагерь в лесу. Я типа не знаю, как у меня это получится, потому что я не умею ничего строить нормально. У меня все всегда через жопу. Поэтому я и не снимаю этот мини-режим, но я решил вот попробовать, потому что ну все-таки как-то же надо будет разнообразить, да? Так, давайте везде, везде сейчас понаспавним цветочков. Вот этих вот всех, типа лес, е, клещи. <клев> <клев> так, теперь надо будет с вами взять лопату и вот здесь везде вот так вот. А нельзя типа? Так, еще надо будет взять булыжник. Ох, блядь, сейчас будем палатки строить. Блядь. Давайте вот из такого цвета сделаем, и еще из черного. Ой. Как бы тут оформить это еще поприкольнее. Две минуты остается, ребята. <смех> что-то, мне кажется, у нас получается полный пипец. Две минуты остается. О, господи, боже, боже мой. Не люблю строить на <смех> скорость, потому что получается всегда какой-то говнище. Гавни ну слушайте, что-то прикольное, да и получилось у нас тут с вами. Костер. Так, окей, костер мы сами сделали. Сейчас, не знаю, успею, не успею. В общем, попробую еще одну палатку сделать. 5, 6, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Одна минута осталась. Так, забор, забор, забор. Я не знаю, типа, что у меня получилось сейчас Я получилось что-то уёбищное Так, вот здесь надо будет убрать Спальные места, точняк Спальные места, спальные места Полминуты осталось Так, успею? Нет, наверное Но все равно попробую Похоже на кемпинг? Мне кажется, нихера Какое-то уёбищное получается у меня, ладно Кемпинг это не моё Фига тут человек намутил Ну, слушайте Прикольно, но это Не то, что Кемпинг, что это за Какая-то странная хибара Окей, что-то среднее Я не знаю, мне не особо нравится Ну так, он, он украл Мою эту идею, ну ладно, окей Я, который там и лез, нахерачил Ого, он воплотил мою идею В сто раз лучше, чем я Это гуд, это реально очень хорошо блин. Вау Вау, вау, вау, вау, вау, вау средняя ну просто где палатка и что это он легендарно что ну что-то среднее я не знаю типа неплохо и нехорошо вроде нормально но все равно как-то ну такой себе о, господи, теперь мое. Но ну, я уже не смогу здесь победить, потому что... Бля, <смех> там реально, типа, пипец, какие хорошие люди, типа, построили. О, ну это, ну что-то среднее. Я не буду говорить, что плохо, реальный человек, ну, постарался. <смех> реально круто. О, лесочек, вот, вот это, ну, среднее, опять же. Не то, чтобы прям как-то супер-мега-классно, но, блин, прикольно. О, oh, вот это хорошо. Я гуд поставлю, реально. Типа, прикольно. А почему очко зарезали? За что? Почему палатка такая маленькая, а вот эта вот гри такая огромная? Поэтому я поставлю средний. Типа, если бы было чуть меньше, я бы поставил гуд. Че? Почему? А я какое место занял? А я никакое. Восьмое. Ну ладно. А что еще один? Отменено. Ну, как бы давайте выйдем. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. С вами был я, Сашари. Всем удачи и всем пока.